Добрый вечер всем! Все безумно красивые, все безумно морские Честно переживаю, больше всего Пишу, знаю. знаю, что у тебя вытащил, твой не бокал, ты, ты а может пора уже сдаться, ух, у тебя как странный вопрос, я не вижу в нем смысла. Ты себе завышаешь планку, вывернула меня наизнанку, тебе нужен я или Яндро. Бывай, ты играешь на пангу. Ее бакал поланик сой, она скрывает свое лицо. Я не бречу, он это твой вайп, это твой вайп, это твой вайп, это твой вайп. Ее бакал поланик сой, она скрывает свое лицо. Я не бречу, он это твой вайп, это твой вайп, это твой вайп, это твой вайп. Следующий трек называется ⁇ Мадам ⁇ Мадам в Писпорт любить меня всегда идет, всегда идет, как всегда того, дошло, что я готов и цветы. Меня так люблена, я же вижу. чтобы Ты моя. я же вижу мадам, что мне говорят пар. называется губы вот. он он очень мне нравится потому что тут вайбик такой сладкий романтический вечер как сейчас на да? вы пара вы пара как как в процессе ну дай бог с богом хорош человеку Престал вас Хочу видеть так без одежды, Петь вся интересно, читай упал глаза, немножко не губ. Все слышно, все нормально, да? Окей, okay, окей, okay, okay. Следующий трек называется "Иса". Пойдем в Индию, специй. Да. Я целую к тебе, а я целую, не что все пели да все попробуем еще раз сонная лунная иса моя невинная милая сонная бомба бомба спасибо чтобы моя душа успокоилась, Маша полусмотрела меня хочу чуть-чуть, чтобы моя душа Тебя, Тебя, Но ты посмотри, Будь глазком на меня Я схожу с ума Из тебя Вот ты посмотри на меня Хоть чуть-чуть, чтобы моя душа Успокоилась, моя Посмотри на меня Я заполнял тебя, тебя, тебя, тебя, тебя. Моя душа успокоилась, Тима, Эй, посмотри, хоть Виктория. Словно бы, вся моя любовь ушла за ней а -а Ай, ты не помнишь, сколько ты мне причинила боли Сколько выпила ты моей крови, сколько я пытался удержать тебя, бейби, Но я понял, что ты ничего не стоишь А теперь надеюсь, ты довольна, это была только твоя воля Ты мне причинила боли О -о -о -о. Ты не помнишь Сколько ты мне причинила боли Сколько выпила ты моей крови Хочу исполнить ночной рейс. I uh -huh. Вспомнить, но как мне все помнит, Пусть взгляд твои глаза словно смотрят на меня. Тебя я вижу мной, наверное, верная любовь затронула меня, сердце затревожила, за сердце за тревожило, сердце за тревожило, затревожило, Уруины причем небеса от безумия, от безумия Я не могу тебя разлюбить за одну ночь, Тебя позабыть за одну ночь. Я не могу тебя пустить за одну ночь. Я не могу тебя разлюбить за одну ночь.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 Следующий трек — «Инопланетяне». Вот, но мы его собрали как-то в, в каком-то же жанре, я не знаю, как его назвать. Как его назвать, брат? Как? Дорожная песня? Ну давайте покажем. Лежит, ночью ночь мне приснись. Запах держи, где сну В этом отеле мои улики на твоем теле Так всю неделю друг друга ели Часики тикают, потом пели Дай мне только шанс заново влюбиться Время сделать сердце открыто Дай мне только шанс Одиннадцать, два лет только с тобой почувствовал чувства э, Раскрой мне карты, считай потери, кем ты была мне на самом деле В этом отеле мы тянем время, мы тянем время всем на зло Четко Ночью мне приснись, Твой запах дживаши Костылся моей души. Сидит всеганщин Тебарилас, мурой локай меду тараклень, мурой локай Это дедушкина песня, если что. Come on. Субтитры сделал твоей улыбкой Да? Ну давай Давайте Ель Тебя я уже знаю, что ты будешь Сиять ярче звезд, сиять ярче звёзд Факел, ряжок, яблазмин Убейк, не устану искать тебя Я уже знаю, что ты будешь Сиять ярче звезд. Посмотри, родной, кем мы стали Боли и радость поменял местами И как же долго для меня была сердце, А теперь, увы, со всеми И волей я твоей улыбкой Нету права коснешься, и факел мой, поли твой, я за тобой, аллю я, факел раж ⁇ я в отме. Убей, не устану искать тебя, я уже знаю, что ты будешь, сид ⁇ т в чиз ⁇ в Пол делай жук я вот беру, убыть не устану искать тебя. Я уже знаю, что ты будешь. Сид ⁇ звезд, через звезды, сид ⁇ т через звезды. Пол делай жук не устану искать тебя. Сид ⁇ т через звезды, сид ⁇ Ярчин <slide> <Роман>, звёл вы готовы? <музык> да Всем привет! Это вообще впервые, впервые будет, первое, да? Первое, я говорю, раз. это первое, всем наше всем привет! Да? Совместное выступление с песней. Первое, первое выступление с песней, да, будет? Да, это вообще экспром. Это Газпром. Что? <связи> экспром там. А, друзья, а вы споете с нами? Потому что мы реально в первый раз ее поем, мы даже не знаем, как это сейчас будет звучать. Но думаю, что красиво, да? Все будет хорошо. Вы мы же нас раз поддержите? Раз. Yeah, Спасибо. Я тебя и навеки стану ближе, Пусть любви несет корабль, нашу песню с год, до год. Ты мне даришь только радость, Я тебе дарю восходы. Сразу распустились цветы моему сердце, что я долго. Здесь точно могут громче. Давайте Нет, не могу я устоять, как не любить твоих глаза. Забываю все слова Что сказать, что сказать? Нет, не могу я устоять Не любить твоих глаза Забываю все слова, что сказать, что сказать, промолчу Холодные сердца боятся, а жизнь Мы так горим и наш пламень не вещи, Будь не так и тянут праздничные, А я также китаю Playstation, я yeah. ставлю на стоп все свои чувства, Так хочу с тобой проснуться. Мне хоть слово сказать, чтобы ты на меня вернулась Как же сделать мне так, чтобы ты мне сейчас улыбнулась Подари, подари, поцелуй Нет, не могу я стоять, как не любить твой Забываю все слова, что сказать, что сказать Нет, нет, не могу я стоять, как не любить твои глаза. Забываю все слова, что сказать, что сказать. Я, я теряю контроль, когда смотрю. Я в глазах, я вижу свет и горю. Это зима для меня словно июнь. Подари, подари поцелуй. Нет, не могу я устоять. Я не любить твоих глаза. Забываю все слова, что сказать. Слова, что сказать, что сказать. Спасибо всем, Прекрасного вам вечера. Дай Бог здоровья всем. Это... <смех> цветы, цветы, как будто джинсы, не? Смотрите, типа просто нарезали джинсы, это сам. Да. И тут елка еще, и тут еще брокколи или что это. А спасибо большое, очень красиво. Спасибо за джинсы. Че, и поем тогда? Давай. Meu Жена-каппала Никсо, она скрывает свое лицо, я, не то, это твой что это твой что это твой что я, это я, это то, я, не то, это твой что это твой что это твой я, Я не при твой твой твой ну нам Спасибо.